Привет. вы хотите побить снеговика? Тогда у вас, скорее всего, под рукой окажутся шины. Просто запустите их. Если у вас ничего не получается, оденьте их на голову снеговику. Вот так вот, как делает он. И она развалится. Вы победили. Снеговик повержен. Снеговик еще вас бесит. Это не беда. Просто залезьте э, в груду шин и столкните на него себя. Молодцы! Снеговик повержен. Тщательно взбесились на снеговика. Просто дайте ему по башке колесом. Вот так. Снеговик повержен. Вас все еще бесит снеговики? Э, не проблема. Просто подойдите и, с... и облокотитесь на него. Если он не падает, просто лягте. Снеговик повержен. Вы молодцы. А теперь неудачные моменты. Смотрите. Снеговик снова вас бесит. Спрячьтесь в груду шин и поварите его. Вы проиграли, молодцы.